Здравствуйте, подписчики моего канала Будем. Хочу поделиться новостями своего курятника Вчера, Сегодня 23 февраля, День защитников Отечества Всех наших защитников поздравляю с праздником, мужским праздником ну, короче, защитники, всех вас с праздником. Пусть вам повезет. Теперь про новости. Курятника. Так. Этих товарищей у нас. Сейчас пророщенные пшеницы подкармливаем. Там у меня отсажен петух. О, черная расклевая петуха. Придется ее на мясо пустить. Вместе с петухом. Черная борода. Что-то она не ломает. Так, вот сделал вот такую вот шнягу. Увеличил здесь, для, чтобы пролетала грязь. И увеличил плюс это, а то иначе они э, его, ну, как сказать, пачкали и расклевывали. Здесь некоторые товарищи хотят сесть на яйца и под себя прут, а здесь рядом яйцо вот лежит, и они начинают его раз раз и расклевает а Расклев получается, ну очень нехорошо. где-то 56 6 яиц получилось у меня за неделю. Так, вот еще зарубил двух. Брам Петросянов. Мясо очень вкусное. Пожарил вчера, вообще обалденное. Тушка 3,2 килограмма одна была, а второго 3,4 Вот они теперь здесь спокойные. Дело перестали обижать, эти мужики. А то иначе три петуха на трех мадамов. Это чересчур много получается. Ну, в общем, вот такие пироги. остался он немножко желтоват, конечно. Но за не менее лучшего, пока оставлю этого. Мараны. Не знаю, приехал, так как э, неделя была длинная, приехала одна марашка была мертвая. Что с ней случилось? То ли Пети ее забил, то ли она что-то сожрала непонятно в конечном итоге немножко на одну мараниху у меня стало меньше вот как-то так Тоже гнездо. Здесь закрытим, В общем, вот такие пироги. Ну, с мини-мясными. Вроде все нормально. И то вот этого вот петушка. Почему-то они обижают гады. Вот он какой голосистый. Его обижают. Но здесь пока еще с гнездом ничего не делал. расклевали. Надо сейчас будет смотреть. Уточки все нормально и эти тоже все отлично. Короче результат бабских разборов. Повредили ей греби. Мне ну что-то такое, нет. Чисто кто-то клюнул очень хорошо в гребень. В честь 8 марта не поделили гнездо. О, о, о, о. Этот снизу охаживает, не успеет она спуститься. А этот сверху охаживает. Куда бедным бабам деваться? В честь 23, я понял. Молодец. Они такие заморажки. Так, счет вот наблюдение по индултакам. Коричневого хромоножку я зарубил, отморозил себе лапу у него полуласты. ласты. отвалилась. но ну, чтобы не мучить товарища, я его это зарубил. Потому что все равно на отделок он уже лазить не сможет. В общем, получилось, что коричневая коричневая порода довольно-таки довольно, довольно ну, не морозоустойчивая. Вот все в тех же самых условиях были. Все остальные нормально себя повели. Одна даже, которая летала, та вообще без вопросов. И все остальное держала. Вот Машенька какая. Ласковая, ласковая девочка. Вот, вот. Ну, вот такие пироги. Короче, получились очень слабенькие. Вот как-то так. Всем, всем до свидания. Кому понравилось, ставьте лайк.